Ну приветики, вы находитесь на канале Кубики Юрика. Сегодня у нас рубрика «Целой дегустатор». Но перед этим быстро подписались. Я вам сказал, быстро подписались. Колокольчик поставили. Кому сказал? Груши от природы. Они находятся в форме яблока. И груши, соответственно, нежданчик. Натуральнейший вкус яблок распространяется по моему небу, обволакивает мой язычок. Это чудесно. Это пока заслуженное первое место. Фу отстой. Это не так институция которую я хотел бы. Так-то я люблю груши, но тут не доработали. Мы расскажем про голубую коллекцию на прогулку. Начнем с новинок. Яблоко, вишня, рябина, смородина. Рэп, я читаю, чудесно, уродина, жодина, водина, водина, година. Ты нам не годен, но ты не на родине. Я ничего не придумал, Сарин. Так, это десерт, если что. Состав. Пюре из яблок, пюре из вишни. Сок из яблок концентрированный, сок из чернотодной рябины, пюре из черной смородины. Без добавления сахара содержатся сахара природного происхождения. Попробуем. Очень слащаво вкус смородины чувствуется. Яблоко исчезло. Куда? Вы спросите. А я вам отвечу. В самый первый сок, который я пробовал. Это пюре из яблок. Вот оно, хорошее. А тут яблоко не чувствуется. Но это не беда. Это все равно очень вкусное пюре. Я им ставлю жирный плюс. Также давидкой является пюре яблоко, клубника, малина. Попробуем. Оттенок малины ярко выражен. Яблоко не чувствуется. Зачем же тогда назвали яблоко клубника-малина? Я этого пюре ставлю жирный минус. Новинка яблоко банан клубник Надеюсь, хоть здесь яблок будет выражено. Хотя я не думаю, что яблоко и банан сочетаются. Ну это ужасно. Такого послевкусия ни у одного из предыдущих пюре не было. Это очень плохо. Яблоко-черника с печеньем. Я думаю, это будет слишком сладко. И кто добавляет в детское пюре на прогулку печенье? Я вас обманул, я сразу открутил. Слишком густо, честно говоря. Хоть и неожиданно вкусно. Говоря гурманным языком, это чудесно. Яблоко черника с печеньем я ставлю плюс-минус. Витаминный салатик. Он славится своей вкусностью. Я его, честно говоря, люблю. Это круто. Я не знаю, что входит в состав, но это действительно вкусно. Это то, чего вы заслужили. Пюре из яблок, пюре из шиповника, сок яблочный, концентрированный, пюре из клюквы, вода пьетевая, аскорбидовая кислота, витамин С. Без добавления сахара. Ребята, это классно. Всем советую. Вот это и яблоко. Остальное пока так, сяк. Зимой всем нужны витамины. Кушайте витаминный салатик. Вот теперь выкидываю до конца. которая с творогом. это яблоко-персик-творог и яблоко-банан-творог. Как мы знаем, яблоко и банан плохо сочетаются, и, по-моему, если добавить творог, будет еще хуже, поэтому я думаю, это будет плохо. Именно этот я не знаю, но персик с творогом не предвещает ничего грандиозного. Но я еще не пробовал такой. Сейчас исторический момент. Я пробую яблоко-персик-творог. Это, кстати, второй дубль. Как я и говорил, яблоко, персик, творог не может быть чем-то вкусным. Поэтому фрукта яблоко, персик, творог я ставлю жирный восклицательный знак. Не делайте так. Яблоко, банан, творог я пробовать не буду. А вы в комментариях можете написать, как вы его попробовали и понравился он вам или нет. Яблоко, абрикос, сливки, кокос, зеленый, банан. Я, баклажан. А, это яблоко, адвокарикос, если что. Это тоже не предвещает ничего вкусного. Потому что яблоко, персик, творог был плохим. Но я этого еще не пробовал, поэтому... Ну что сказать? Это вкусно. Еще раз так скажи. Ну что сказать? Это вкусно. Delicious. Я его выпью до конца. Он мне понравился. Будет будет смешно, если мне понадобится второй дубль. Остались двое голубых. Это салатик из фруктов и салатик со смородиной. Я думаю, что из этих двух будет выдаваться салатик со смородиной. Он лучше. Но я еще не пробовал Не того, Я салатик пробовал. Так как все это видео экспромт, то оно получится, как обычно, гениально. Салатик с фруктов мне не понравился. Но может быть вам интересно, какие фрукты там есть. Бананы, груши, яблоки и персики. Как мы знаем, банан и яблоко – не сочетаемые вещи, а груша и сама по себе плоха. Поэтому это просто теоретически не может быть чем-то вкусным. Салатик с смородиной не содержит банана и груши, зато содержит яблоко, черную смородину, красную смородину и воду. Это должно быть вкусно. Чтобы полностью насладиться после послевкусием, я попью немножко воды. Ну, это классно. Этот, как витаминный салат и как яблоко, а также малина-клубника Яблоко, я вам советую. Это вкус. дон ди дон дон дон дон Я поставлю его вот здесь, чтобы вы видели. Остались эксклюзивные. Эксклюзивные американские органик. Пюра яблоко и органик пюре банан. Вы знаете, что мне понравится больше. Но я попробую. Начнем с плохого. Неожиданно органик пюре-банан оказался вкусным. То есть консистенция для банана чудесная. Это пюре я всем советую. Посмотрим, подведет ли нас органик пюре-яблоко. А вот это уже не так вкусно. Я ошибся. Переснимем. РТ Жастави Баларди Тамактиндер Руба Арнальфен Табиги Алмадан Жасалфан Эзбе Гомогенделин Ген Зарарсиз Данбир Не тут реально такое слово. Кто это написал? Непонятно. Пока лично мои предпочтения, это органик пюре банан, это салатик со спаролем, это яблоко, абрикос, сливки, также просто яблоко и мой любимый витаминный салатик. Вы думали, я закончил. На самом деле, любители моего канала помнят, что я еще похвалил яблоко, клубника, малина. Остались два последних фрутоняне. Это новая серия на прогулку фрукты и слаки. Я думаю, так как это полезно, то это вкусно не будет. Посмотрим. Голубая крышечка предвещает беду. Я не лошадь, чтобы хавать какие-то злаки. Это плохо. Яблоко, ягоды. Плюс овсянка. Вы смеетесь? Какому ребенку может она нравиться? Овсянка. Нет, я не понимаю. Я разрежу эту фрукальянь, потому что это не может быть вкусно. Я разрезал ее. А теперь мы ее попробуем. Цвет сероватый. Это плохо. Зато... Тут есть секретный макет зонтика. Я такого пока еще нигде не видел. Консистенция хромает. Вкус хромает. Ребята, это хромое пюре. Официально даем ему такое название. Я напишу фрутоняне, они его переименуют. Итак, как вы можете заметить, мы поддерживаем производство фрутоняней. Витаминный салатик, яблоко от природы. Яблоко, абрикос, сливки, органик, пюре, банан, салатик со смородиной и витаминный салатик. Остальное уберите, накажите, накажите этих мразей. Найдите родителей этих ублюдков, найдите этих ублюдков. Кто это создал? Кто создал все оставшиеся вот эти ужасные, вот это вот все? Кто это, Кто это сделал? Я не понимаю. Найдите их и накажите этих мразей. Наш обзор подошел к концу. Если вы не заметили, в середине обзора мы поменяли букет. Букет этих оттенков мне понравился, вот а этих нет. Итак, прочитаем наших хулиганов. Стена антипачок. Позора. Салатик из фруктов. Груша от природы. Яблоко персик твор. Яблоко банан твор. Яблоко банан клубника. Яблоко черника с печеньем. Органик, яблоко. яблок. Яблоко, вишня, рябина, смородина. И яблоко и ягоды. Плюс овсянка. Остался только нож. Наш обзор подошел к концу. Ешьте эту фруктоняню. Не ешьте ту. Агушу я обозрею. Я не обозрею агушу, я вас обманул. Фруктоняня выдается своими крышечками, поэтому... В следующем выпуске я буду строить фигурки из крышечек, которые советуют нам строить фуртоняне. Повторим наших победителей. Это органик биробанан, витаминный салатик, яблоко от природы, яблоко плумбина салатик с и яблоко от сливки. Конец. Если ты до сих пор не подписался, то подпишись, пожалуйста.